Всем привет! С вами Степастер. Октябрь — это месяц Хэллоуина. А как вы знаете, Хэллоуин наиболее популярен в Америке. И поэтому сегодня мы с вами отправимся на Дикий Запад. Но отправлюсь я туда сегодня не один, а с Домникой. Здорово, абониты. ту ру С Домникой мы уже знакомы целых три года. Мы познакомились на книжной встрече. И у нас даже была уже одна фотосессия. Это была фотосессия с собой и... Это было очень здорово. И как вы уже, наверное, поняли, сегодня у нас будет косплей, но в этот раз мы сделаем косплей на игру Showdown Bandit, переводится на русский как «Разбойный бандит». Это хоррор-игра, первый эпизод которой вышел буквально месяц назад. Вот как описывают игру разработчики. Годами дети спешили к телевизору, чтобы погрузиться в мир веревочных кукол The Showdown Bandit Show, в котором красочные герои показывали живое представление на Диком Западе. Внезапно шоу бесцеремонно закрыли, а студия, реквизиты куклы остались брошены на произвол судьбы. Но теперь шоу возобновилось, и вы оказались в самом центре событий. И сегодня мы перевоплотимся в одного из персонажей. Ее зовут мисс Андертейкер и по-другому Лайт. Они мало что известны, но мы знаем, что она является частью банды разбойного бандита. И мы сейчас с ней познакомимся. О, боже мой! Вот она почти уже. Очень жестко. <звы> ну, это мне интересно. В общем, такая необычная персона, думаю, у нас получится ее сделать. Давайте же приступать. <звы> Большую часть костюма я делал сам из картона, например. Как вот здесь вот я сейчас крашу галстук, тут на нем красенький череп. Также я делал из картона лопату, которую я сделал из картонных кусков, покрасил их и потом присоединил к настоящему лопаточному черенку также у меня уже была подобная шляпа но она была коричневой и поэтому я просто перекрасил ее в черный цвет снимали мы у меня дома и поэтому я наставил много разных коробок навешал ткани какой-то паутины чтобы создать атмосферу игры у себя дома у нас опять нет косметики поэтому пастель акварельные карнаши короче сейчас приступаем Сначала я рисую контуры, по которым потом буду делать макияж. Затем наношу постельную косметику на область глаз и рисую красные щеки. Далее немного корректирую форму бровей и рисую кружочки облупленной краски. Потом наношу постельные тени на веки и сразу же рисую двойные стрелки. А сейчас я рисую линию так, как у марионетки и заодно затемняю губы. Добавляю контуры на область класс и готово. Но ну, вот незадача. У Домники длинный красивый волос, а у мисс Undertaker каре. Поэтому мы взяли, собрали волосы Домники в хвост сзади и распределили их так, чтобы казалось, что у Домники тоже каре. И вот такой образ у нас вышел. Что ж, сегодня 31 октября, а это значит, что сегодня Хэллоуин. У -у -у -у. Я наконец-то готов показать вам фотки. Погнали. К сожалению, у Домники не получилось сегодня приехать, поэтому я хочу передать вам за нее и за себя большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Мы надеемся, что вам понравился наш косплей. В скором времени я планирую выпустить еще один такой же масштабный крутой. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал, а также если вам есть что написать, обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Ну на этом у меня сегодня все. Всем счастливого Хэллоуина и всем пока!